Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 22 вариант из сборника ОГ от Ященко 2023 года на 36 вариантов. Меня зовут Виктор, это канал Просто Понятно. Давайте посмотрим условия для первых пяти заданий. У нас есть план квартиры. Первое. Вход в квартиру находится в прихожей. Ну понятно, что вот у нас вход в квартиру, и поэтому под номером 2 будет прихожая. Сразу себе отметили. Дальше, слева от входа в квартиру располагается кухня и санузел, причем площадь кухни больше площади санузла. Значит, лево вот у нас, первое это санузел, соответственно, седьмая это кухня, тоже сразу же отметили. Дальше, наименьшую площадь имеет кладовая, ну понятно, это под третьим номером. Записали кладовка у нас. Дальше. Из гостиной есть двери в коридор и на кухню. Двери в коридор и на кухню есть из шестой комнаты, значит это гостиная. Ну и соответственно кухня получается под четвертым номером. О, какой под? Да, под четвертым номером у нас. Хотя подождите, какая кухня-то под четвертым номером? Есть лоджия через спальню, значит это у нас спальня с вами. Да. Спальня и пятое это лоджия. Раскидали номера. При этом, что у нас есть? Клеточка 0,4 метра. Это обязательно тоже для себя учитываем. Ну, в первом номере просто надо расставить номера. То есть мы это в принципе уже сделали. 7, 6, 3, 2, 4. И давайте сразу смотрим второе. Плитка для пола размером 20 на 10 сантиметров продается в упаковках по 10 штук. Сколько упаковок плитки необходимо купить, чтобы выложить пол в лоджии. Лоджи у нас идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 клеток на 3 клетки. Соответственно, если мы 7 умножим на 3, мы узнаем площадь в клетках. А клеточка у нас еще идет площадью 0,4 на 0,4 квадратных метра. Соответственно, если мы эту площадь поделим на площадь одной плитки, Правда, переведенные в сантиметров, то есть у нас в метре 100 сантиметров, соответственно, 20 сантиметров это 0,2 метра, а 10 это 0,1 То мы получим с вами количество плиток, которые необходимо, соответственно, нам купить. Но при этом, если мы еще бы вот этот результат поделили на количество плиток в одной упаковке, то есть на 10 то мы с вами бы получили уже количество упаковок. Естественно, мы дробь делим на число, это число спокойно заносится сюда. То есть, просто пишется вот здесь. Поэтому это стираем, добавляем умножение. Что можно сделать? Ну, можно немножко сократить. Можно еще разочек сократить. Можно еще разочек сократить. У нас остается 7 на 12, то есть 84 и делить на 5. В таком случае получается 16,8, но естественно такое количество мы не купим, мы купим с округлением до большего, то есть 19, ага, 19, конечно же, 17 упаковочек, то есть возьмете 16, вам не хватит. Найдите площадь кухни, ответ дайте в квадратных метрах. Кухня у нас идет под седьмым номером. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 клеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клеток. То есть мы умножаем 7 на 8, получаем, соответственно, кухню в клеточках. Умножаем на площадь одной клетки в квадратных метрах, получаем кухню в квадратных метрах. В данном случае надо просто посчитать и получается 8,96. Записали. Сколько процентов составляет площадь гостины от площади всей квартиры? Вот это самый геморрой. Геморрой, потому что будет проверка зрения просто напросто. То есть гостиная у нас раз, два, три, 4, 5, шесть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. То есть гостиной идет шесть на одиннадцать клеточек. Теперь вся квартира. Если посчитать, у вас получается вот здесь 20, насколько я посчитал, а вот здесь, соответственно, 15. То есть она идет, так, это у нас квартира, да, 20 на 15. В чем смысл? Нам не обязательно все считать в квадратных метрах. Когда вы узнаете, сколько процентов что-то состоит от чего-то, то вам главное одинаковую единицу измерения брать. То есть если вы берете в клетках то и то, то этого вполне достаточно. Теперь нас спрашивают, сколько гостиная от площади всей квартиры составляет. То есть сравнивается с площадью квартиры. Поэтому эта величина и берется за 100% обязательно. Ну а гостиная наша это А%. процентов. Соответственно, чтобы найти А, мы 6 умножаем на 11 и умножаем на 100. И делим на 20 умноженное на 15. Ну что тут можно сделать? Немножко посокращать. Останется 1,5. Еще раз сократить 3. Еще раз сократить 2. То есть в результате мы с вами получаем 22%. Да? То есть, записали. 22%. И в квартире планируется заменить электрическую плиту. При этом характеристики есть в таблице. Надо взять плиту шириной 50 сантиметров. Сразу смотрим, ширина у нас идет вторым числом. То есть 50 сантиметров вот здесь ширина есть. 50 сантиметров вот здесь ширина есть. И объем духовки не менее 52. То есть вот эти две уже отлетели. Эти не подходят тоже. Значит, 52, вот это тоже не подходит. И у нас есть 4 варианта. Е, Ж, И и К. На самом деле, нам надо просто расписать, то есть посчитать внимательно, сколько каждый вариант будет обходиться. Ну, давайте вариант Е. E. Нам говорят, что стоимость плиты 18,890. При этом, соответственно, стоимость подключения полтораха. Пишем полтораху. И бесплатная там доставка. Отлично. Ж. 900 уже подороже. Подключение соответственно 750 вроде как подешевле. Но дело в том, что там еще 15% от стоимости плиты это доставка. То есть это будет явно дороже, чем первоначальный, который мы посчитали. Ишка. Там 21 690 можем сразу не считать. Даже вот уже отсюда сумма явно будет превышать вот эту и следующее тем более там 22 990 то есть дальше можно даже не смотреть то есть мы рассматриваем вариант е а вариант е у нас сколько это будет 20 тысяч триста девяносто естественно записываем спокойно в ответ Найдите значение выражения. Что мы с вами сделаем? Естественно, придется приводить все к общему знаменателю. Во-первых, представим в виде неправильной дроби, как 17,15. Здесь 1,12. Какой общий знаменатель у них? Ну, естественно, 60. То есть, первую мы умножаем на 5. Получаем 5. Вторую на 4. 17 на 4 при умножении дает 68. То есть, мы получили минус -63 63,6. Значит, у нас будет минус 63,6 умножить на 6 плюс 3, это 18. О, умножить на 3, 18, плюс 2, это 20. То есть, умножить на 20 третьих. Сократится 3, сократится 21, сократится 7. То есть, в результате мы с вами получили минус 7. Какое из чисел у нас отмечено на прямой Точкой а. а. Что нужно понимать? Понимать нужно, что пятерочка это корень из 25. Шестерочка это корень из 36. То есть вот эти два числа уже отлетели. При этом А ближе к корню из 36. Очевидно, что это будет корень из 34. То есть номер 2. Найдите значение выражения. Что тут нужно знать? Вот здесь у вас идет степень в степени. То есть показатели степени будут перемножаться. А основание оставаться. То есть получается b в минус 10 делить на b в минус 12. При делении степени с одинаковыми основаниями основание остается, а показатели степени вычитаются. Будьте очень внимательны, вот здесь будет у вас два минуса. Первый вот этот из-за того, что деление, а второй из-за того, что он вот здесь есть. Получается минус 10 плюс 12, это естественно b во второй степени. Бшка 5, 5 во второй это 25. Записали. Найдите корень уравнения. Что сделаем? Ну, можно раскрыть по формуле квадрат суммы. То есть, будет х в квадрате плюс 4х плюс 4. 1 минус 2х плюс х в квадрате. Естественно, взаимоуничтожается. Это перебрасываем сюда, это сюда. Не забываем поменять знак. То есть, будет 4х плюс 2. Это 6х. Ну и 1 минус 4 это минус 3. И делим обе части на коэффициент при х. То есть будет минус 3 шестых. Это минус 1 /2. В магазине товаров у нас продается 120 соответственно ручек. 32 красные, 32 зеленые, 46 фиолетовых, синих и черных поровну. Найдите вероятность того, что будет красный и фиолетовый. Ну, в принципе, что? Мы просто складываем количество красных и количество фиолетовых. И делим на общее количество ручек. И вот так мы находим вероятность того, что будет красный или фиолетовый. Это будет 0,65. Установите соответствие. Что нужно знать? В общем виде... Парабола задается как ax в квадрате плюс bx плюс c. Если веточки параболы направлены вверх, то коэффициент А положительный. То есть вот здесь А больше нуля, здесь А больше нуля, здесь А меньше нуля. Уже можно сказать, что это пункт В. Все, убрали. Теперь координаты абсциссы вершины параболы, то есть Х0, это минус b делить на 2А. Давайте найдем для пункта А. То есть Х0 для пункта А будет минус 8. Делить на 2 и на 1 будет минус 4. То есть вот как раз у нас минус 4, значит это А, а это Б. И у нас с вами получается просто 1, 2 и 3. Центростремительное ускорение при движении по окружности вычисляется по формуле. Так, формулой найдите радиус. Что сделаем? Для начала радиус выразим. То есть радиус на омега квадрат умножается, значит А на омега квадрат будет делиться. А дальше просто подставляем, то есть у нас есть 3, 3, 7, 5 и делится на, соответственно, сколько там 7,5 в квадрате, то есть на 7,5 и на 7,5. К сожалению, тут умного ты ничего не сделаешь, в любом случае придется сокращать. Вообще, если все посчитать, получится 6. Укажите решение неравенства. Мы сразу можем использовать здесь метод интервалов, Потому что здесь у вас идет произведение линейных множителей, а справа 0. Как бы мы использовали? Мы бы отметили на прямой минус 4 и 8. То есть когда выражение равно 0. То есть уже подходит второй четвертый вариант. Дальше. Взяли бы коэффициент перед скобкой. Коэффициент при x. Коэффициент при x. Здесь никаких знаков нет. По факту это все единицы написано. Нам даже не сам коэффициент важен, нам нужен знак, то есть везде положительные числа. Если вы три плюса перемножите, вы получите плюс. Значит крайний правый промежуток будет с плюсом, то есть вот так распределяться. А нам надо больше нуля, то есть там, где плюс. Ну, как видите, это, соответственно, вариант под номером 4. Хорошо. В течение 20 банковских дней акции компании дорожали на одну и ту же сумму, сколько стоила акция компании в последний день этого периода, если в 9,555, в 13, 631, и надо соответственно найти в 20. Хорошо, что мы сделаем? Вообще это арифметическая прогрессия, то есть вот эта фраза, что ежедневно дорожает на одну и ту же сумму. То есть у вас каждый раз одно и то же число прибавляется. Так вот, это число можно найти по формуле. D равно AM минус AN, M минус N. M и N это порядковые номера чисел. То есть у вас есть 9 и 13 день. То есть в 13 значение 631, в 9 555, ну и делим соответственно на 13 минус 9. В результате у вас получится значение 19, то есть дорожали на 19 рублей. Ну а дальше то же самое. Вы можете написать, что 19 это было бы А20, то есть в 20 день. Минус, например, 13, то есть минус 631. И делить, соответственно, на 20 минус 13. В таком случае 20 минус 13 это, конечно, 7. То есть, соответственно, S у вас будет, ну или А20. Это 19 на 7, то есть 133 и плюс 631. 31. То есть, на выходе вы получаете 764 рубля стоила акция. Сторона треугольника 16, высота проведенная к стороне 27. Найдите площадь. Площадь треугольника одна из самых распространенных. Половина произведения длины стороны на длину проведенной к ней высоты. Но, естественно, можно немножко сократить и 8 на 27 умножить. Это будет 216. Записали 216. Четырехугольника АБЦД вписан в окружность. Угол АБЦ 92, угол САД 60. Найдите угол АБД. Смотрите, угол АБЦ вписан на дугу СА, если считать по часовой стрелке. Величина вписанного угла она соответствует половине величины дуги, на которую он опирается. То есть, если у вас АБЦ 92, то здесь будет соответственно 184. При этом угол САД опирается на вот эту дугу. И он составляет 60, значит дуга будет 120. В таком случае дуга оставшаяся ДА это 184 минус 120 это 64. И как раз на эту дугу у нас опирается угол ABD, а, Значит он в два раза меньше будет, то есть 32. Поэтому 32 мы и запишем. Диагонали прямоугольника образуют угол 63 с одной из его сторон. Найдите острый угол между диагоналями этого прямоугольника. Ну что у нас получается? Вот здесь у вас 63. Вот здесь тогда 63. Потому что диагонали в прямоугольнике равны, точка пересечения делится пополам. В таком случае оставшийся угол в треугольнике это 180 минус дважды по 63, то есть это 126. Будет 54, что и составляет угол между диагоналями. На клетчатой бумаге с размером 1 на 1 изображена трапеция. Найдите ее площадь. Клетка у нас 1 на 1 то есть мы сразу не паримся, просто считаем. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть сумма оснований равна 10. А площадь вычисляется как полусумма оснований умножить на высоту. Высота вот она у нас. Раз, два, три, 4, 5 клеток. Остается в таком случае 25. Записали. Какие следующих утверждений верны? Касательная к окружности параллельно радиусу, проведенную в точку касания. Нет, неверно, она перпендикулярна. Если в ромбе один из углов 90, то этот ромб является квадратом. Абсолютно верно. Сумма углов равнобедренного треугольника равна 180. Абсолютно верно, как и любого другого треугольника. Поэтому 2 и 2,3 записываем. В ответ. Решите уравнение. Что нужно понимать вот тут? Корень нечетной степени мы можем спокойно извлекать из обеих частей. То есть мы добавим здесь корень третьей степени. И напишем x6 равно корень третьей степени из минус 7x плюс 10. Соответственно в третьей. Сокращается, сокращается. И получается x в квадрате равно минус. 7х плюс 10. То есть, мы получили уже обычное квадратное уравнение. То есть, будет плюс 7х плюс 10. Дальше, как вам удобно? Хотите дискриминант, хотите виета? То есть, это уже решать вам я по виета. То есть, тут сумма корней минус 7, произведение 10. То есть, корни минус 5 и минус 2 напрашиваются сами. Вот оно все решение для данного задания. Два велосипедиста одновременно отправляются в 224 километровый пробег. Первый едет со скоростью на 2 км в час больше, чем второй, прибывает к финишу на два часа раньше второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым. Ну давайте, вот у вас есть первый, есть второй, есть скорость в километрах в час, есть время в часах, есть путь в километрах. Путь в километрах в обоих одинаковый. Надо найти пришедшего к финишу вторым, то есть у него будет x, соответственно у первого будет x плюс 2. И время в первом случае 224 на x, во втором случае 224 на x плюс 2. Понятно, что вот это время дольше. Значит, если из него, дольше время, конечно, так все звучит, вычесть то время, которое меньше, то мы получим вот эту разницу в 2 часа. Вот, в принципе, уравнение, которое необходимо решить. Максимум, что мы тут можем, в принципе, сделать, это сократить на 2. То есть 1, 112, 112. Дальше все равно придется приводить к общему знаменателю. То есть будет 112х плюс 112 умножить на 2 минус 112х равно х в квадрате плюс 2х. Естественно, эти взаимоисчитаются, и мы получаем х в квадрате плюс 2х. Минус 200, сколько тут? 24 равно 0. Можете через дискриминант, можете через четверть, кому как удобнее. То есть по дискриминанту тут получается 4 плюс 4 на 224 это 896, то есть 900. То есть 30 в квадрате. Значит x будет равен у нас минус 2 плюс 30 и делить на 2. Это 14 километров в час. Ну, а x2 будет меньше нуля. В данном случае смотреть нет смысла. Хорошо. Постройте график функции. Что нужно понимать тут? В принципе, у нас есть модуль, поэтому мы пишем. Если то, что находится под модулем, больше либо равно нулю, то модуль раскрывается, не меняя знаки. То есть, у нас раскроется как просто минус 3 х И будет минус 4 х если то, что находится под модулем меньше нуля, то он раскроется как плюс 3х, и мы получим х в квадрате плюс 2х. В обоих случаях необходимо найти абсцисс вершины параболы. То есть минус b делить на 2а. То есть минус минус 4 на 2 на 1 это двоечка. Тогда y нулевой, если мы эту двоечку подставим в х в квадрате минус 4х, получается минус 4. Аналогично во втором случае. То есть будет минус 2 делить на 2 на 1. Это минус 1. Подставляем эту минус единицу. Получаем, что y нулевое минус 1. Все. Теперь мы можем спокойно строить нашу такую вот систему координат. Так, раз, 2, 3. Раз, 2, 3. x, y. Единица. 0, единица. Первая, которая больше нуля, то есть у нее вершина 2 минус 4, то есть находится вот здесь. Смотрите, коэффициент при х квадрате тут равен единице, то есть это стандартная парабола y равна х квадрате. Просто у нее оси вот так располагаются условно. И вы дальше спокойненько пишите, типа 1, 1, потом было бы 2, 4, потом было бы 3, 9 относительно осей. Кому так неудобно, делайте табличку. Ничего в этом страшного нет. То есть возьмите единицу, подставьте. Возьмите нолик, подставьте. И так далее. Единственный момент. Она у нас чертится при условии, что у вас х больше либо равен нулю. То есть она чертится вот здесь только. Дальше не надо заходить. Другая парабола. Минус один, минус один. То есть она у нас располагается вот здесь. Вершинка. Ну и дальше стандартная парабола. Правда, которая опять же чертится при условии, что у вас x меньше нуля. То есть она чертится только вот на этой полуплоскости. В принципе, вот так выглядит график вашей функции. Далее. При каких значениях m прямая y равно m имеет с графиком не менее одной общей точки? Что такое прямая y равно m? Это прямая параллельная оси x, проходящая через ординату m. То есть, вот, например, вот так шмякаем мы ее. Здесь минус 4,5 предположим. Ну, значит, это y равно минус 4,5. И вот у нас надо такую прямую найти, чтобы не менее одной. А одну точку она начинает иметь пересечение с минус 4. Но не более 3. Вот. Дальше мы чертим 2 точки. Дальше мы чертим через вот эту вершину 3 точки. Дальше чертим 4. Нас не устраивает. Дальше чертим опять 3. И, соответственно, 2. Ну и смотрим. Тут у нас минус 4, тут у нас минус 1, тут у нас 0. И, соответственно, записываем, что от минус 4 до минус 1 раз, и от 0 до плюс бесконечности 2. Это наша m принадлежит. Вот, в принципе, все решение для данного задания. Вершина треугольника делит описанную около в окружность на три дуги, длины которых относятся как 6 к 11 к 19. Найдите радиус окружности, если меньше, из сторон равна 15. Давайте накидываем треугольничек, вписанный в окружность. Раз, два, три, четыре. Ну пусть будет так, так, как-нибудь и вот так. Введем обозначение B, C. и напишем, что здесь 6х, здесь 11х и здесь, соответственно, 19х. Наши дуги. При этом, как находится длина дуги вот L? Она находится как πr умножить на альфа центральный угол, и делить на 180. В чем смысл? У них у всех есть альфа, То есть, длина дуги прямо пропорционально градусной величине дуги. Соответственно, ну, вообще, градусной величине центрального угла, опирающегося на эту дугу. То есть, центральный угол у нас вот так выглядит. Вот у него там, например, альфа будет. Ну, и, соответственно, и у дуги будет тоже альфа. Поэтому, что мы можем сказать? Если длина у нас 6 к 11 к 19, то и градусные меры. То есть, мы поэтому пишем. Пусть э, дуга, например, BC 19X, там, дуга... СА это, соответственно, 6Х и там, дуга АБ это 11Х. Тогда в сумме градусные меры этих дуг должны дать окружность. Окружность 360. Понятное дело, что тут получается, что Х равно 10. На меньшую дугу у нас стягивает меньшая хорда. Следовательно, у нас АС будет меньшая сторона нашего треугольника. И она составляет, точнее она составляет, вот если мы О возьмем, то угол АОЦ центральный будет равен 6 умноженный на 10, то есть 60. В таком случае что получается? Так как АО и ОЦ это радиусы, то треугольник АОЦ равнобедренный и угол ОАЦ такой же как и угол ОЦА. Они будут вычисляться как 180 минус 60 делить на 2. Ну, то есть, сумма углов треугольники 180. Вычитаем третий угол, делим на 2, так как одинаковые. 60. Значит, треугольник АОС он равносторонний. А раз он у нас равносторонний, то, соответственно, АС будет равна ОС, то есть, радиусу И, это у нас 15. Вот, в принципе, решение для данного задания. Основания BC и AD трапеции равны 12 и 75, а 30. Докажите, что треугольники CBA и ACD подобны. Ну, давайте нарисуем рисунок. Так, А, Б, С, Д. Здесь 12, здесь 75 и АС у вас, соответственно, ну, так себе, короче, подобие сейчас будет выглядеть. Ну, ладно, 30. Что можно сказать? Из того, что у вас дана трапеция, то угол BCA будет однозначно равен углу CAD. Ну, потому что у трапеции у вас основания параллельны, а то накрест лежащие углы. Вот так напишем и вот так. Далее, если посмотреть на стороны в данных треугольниках, которые образуют этот угол. А именно, что BC в треугольнике BCA будет относиться к AC в треугольнике CAD, так же, как AC в треугольнике BCA будет относиться к AD в треугольнике CAD. Да, на самом деле оно именно так. То есть 12 к 30 равно 30 к 75. И что мы с вами получили? А мы получили... Подобие треугольников, а именно BCA и, соответственно, CAD. Почему подобие? Потому что есть такой признак, что если две стороны треугольника относятся к двум другим сторонам треугольника одинаково, и угол между этими сторонами в обоих треугольниках одинаковый, это вот, пожалуйста, второй по -моему, признак подобия. Вот и все. То есть там очень интересно получается, что вот этот угол будет тогда равен вот этому углу. А вот этот угол будет равен вот этому. То есть, они так немножко перевернуты относительно друг друга. Ну, вот такое вот доказательство. Бисектриса углов А и Б, параллелограмма А, Б, С, Д пересекается в точке К. Найдите площадь параллелограммы, если Б, С, 2, а расстояние от точки К до стороны А, Б равно 8. Очень легкое задание. Надо достаточно, надо достаточно, ну да. достаточно помнить свойства бисектрисы. То есть, вот у вас раз бисектриса, вот у вас два бисектриса. Пересекаются они в точке К. А в чем смысл? У нас любая точка бисектрисы равно удалена от сторон угла. Следовательно, если посмотреть на угол В, то вот я проведу, например, расстояние К и КМ до сторон угла, перпендикуляры, то ХК будет обязательно равно КМ по свойству бисектрисы. А если посмотреть на угол А, проведу я вот здесь КЛ, то я получу, что КЛ в обязательном порядке равно КМ, также до сторон угла. И вот отсюда получается, что у нас HK равно КЛ и равно, соответственно, КМ. При этом до стороны АБ, это вот как раз КМ, 8, в таком случае получается, что вся HL это у нас 16, а при этом это высота в нашем параллелограмме. Следовательно, площадь параллелограмма ABCD это произведение его основания, ну не основания, а стороны, на проведенную к нему высоту, то есть 32. Единственный нюанс, почему HL высота. У вас BC и AD параллельны, а при этом HK перпендикулярно BC, а KL перпендикулярно AD. <написал>, Написал перпендикулярно, ладно. Перпендикулярно AD. В таком случае получается, что HK или параллельно KL, или является одной прямой. Ну, понятно, раз они на... имеют точку пересечения, то есть вообще точку К, то это одна и та же прямая. Вот и все. В принципе, все решение ничего сложного здесь нет. Если вам понравилось, пожалуйста, дорогие друзья, не забывайте писать комментарии. Достаточно простого. Спасибо, это нужно для продвижения канала. Не забывайте говорить, но не все забывают это делать. Рад, что посмотрели. Надеюсь, вам все это идет на пользу.